В этом видео я покажу вам, как сделать активацию в компании BSBPIC, то есть купить пакет с продукцией компании. Для этого переходим на сайт компании bepic.com. Дальше мы попадаем вот на такой красивый сайт. В правом верхнем углу нажимаем кнопку Member Login. Выходит окно ввода логина и пароля. Вводим свой логин и свой пароль. Дальше нажимаем зеленую кнопку Login. И попадаем в личный кабинет. И есть несколько способов, как можно сделать активацию и приобрести продукцию компании. Первый способ это у вас должна быть карта Visa, начиная с Classic или MasterCard. Или также можно сделать оплату внутренними деньгами. Внутренние деньги это деньги, которые вам может перевести другой партнер компании, ваш e И с этих денег вы также можете сделать оплату. В данном видео я покажу вам, как сделать оплату с помощью карты Visa или MasterCard. Первое, что нам нужно сделать, это создать платежный профиль. Наводим на кнопочку Home, и здесь у нас появляется выпадающее меню. Нам нужно выбрать раздел Billing Profiles. Нажимаем на него, и мы попадаем в окно, где создается платежный профиль карты. У нас здесь есть кнопка ADD New Billing Profile. Нажимаем на нее. Высвечивается окно, где нам нужно ввести данные карты. Billing Profile Nickname. Сюда вы пишете любое название вашей карты, чтобы вам просто было понятно, что за карта у вас. Вот у меня карта Альфа-Банк, я просто напишу Альфа, чтобы я понимал, что это карта Альфа-Банка. Здесь из выпадающего меню ничего выбирать не надо. Вот это yes, no означает, я оставляю yes, чтобы это был мой платежный профиль по умолчанию. Card name, card number. Сюда я ввожу данные своей карты, вбивая номер. Дальше card ex-month, то есть это срок действия карты. Month это месяц. У меня это первый месяц, карт XR это год, у меня 20-й год. First name on card и last name on card это имя и фамилия, как указано на карте. Вот это очень внимательно проверяйте данные карты, особенно номер карты, срок действия и имя и фамилия, как указано на карте. Дальше Billing Street – это адрес регистрации. Можете здесь указать тот же адрес, что и адрес доставки. Billing Street 2, Billing Street 3 можно не заполнять. Billing City также можете написать свой город, который указывали также как и при доставке. Billing State – это область. И Postal Code – это индекс. Ну и Billing Country это страна, то есть я оставляю также Российскую Федерацию. То есть вот эти поля в принципе для жителей России СНГ они не принципиальны. Здесь можете вписать любой адрес. Но я обычно сюда вписываю всегда тот адрес, который я указываю. И точно такой же как адрес доставки. После того как мы ввели все эти данные, нажимаем кнопку зеленую Confirm and Save. Дальше здесь вы можете проверить все свои данные, которые вы ввели. Дальше ставим галочку, что мы даем свое согласие. и Нажимаем кнопку Confirm and Save Profile. Сейчас у нас создался наш платежный профиль, который у нас называется Альфа, куда вбиты данные нашей платежной карты. И вот, вот горит вот это зелененькое, что он дефолт Profile, что этот профиль у нас используется по умолчанию. Дальше мы переходим на главный экран, нажимаем надпись, вот эту вепик просто можно нажать. Мы попали на главный экран. Теперь, чтобы сделать активацию нашего контракта, сделать первую покупку, нам нужно нажать кнопку Upgrade Today, вот эту или вот эту Upgrade. Нажимаем любую из них. Ну, я нажму вот эту. Жмем Upgrade Today. Далее попадаем на вот эту страницу. Здесь мы видим, что указан наш адрес доставки. Это тот адрес, который мы указывали при бесплатной регистрации в компанию BaseBepic. Еще раз проверьте его, что здесь указаны правильные данные. Обязательно все должно быть здесь написано на латинице, чтобы посылка пришла и нигде не потерялась. Следующая строчка, следующее выпадающее меню. Choose your billing profile. Вот здесь как раз мы выбираем ту карту, которую мы только что создали в разделе billing profile. В разделе billing profile у вас может быть добавлено несколько карт различных банков и вот здесь можно их выбрать. Также, если у вас есть внутренние деньги на вашем кошельке e то есть те деньги, которые вы заработали или которые вам перевел другой партнер, то здесь также будет доступен выбор. Здесь будет написано e и в скобочках будет указана сумма, которая у вас на нем есть. Также вы оплату можете делать с этого кошелька, со своего. Но сейчас мы делаем оплату с карты Альфа-банка, поэтому выбираем ее. Дальше у нас есть большой... Перечень продукции и различных пакетов, которые есть в компании. Я рекомендую вам делать покупку лидерского пакета, потому что вы получаете максимум продукции за минимальные деньги. Лидерские пакеты ⁇ это пакеты, в которые входят один продукт, несколько его упаковок или комбинация разных продуктов. Ну вот, например, продукт 2, Elif 8 входит, плюс пробник на 15 капсул. Вот, например, пакет 2, целлера, Вот, например, Elif от селлер. Вот, например, Grey Kids Elif 8, вот два GreyKids, вот Regevon 8 плюс Elif 8, Regevon плюс Acceler 8. То есть пакетов много и комбинации их тоже различные. То есть лидерский пакет это еще тот пакет, чтобы вы понимали, который дает 70 баллов. Я рекомендую вам делать покупку вот этого пакета, потому что это самый выгодный и самый лучший пакет на сегодняшний день, который есть в компании. В него входит сразу же три топовых продукта. Это Elif 8 acceler 8 и Гидрей. То есть вы за этот пакет платите всего лишь 100 долларов. У вас экономия 35 долларов получается только на продуктах. Если бы вы каждый из этих продуктов покупали в отдельности, то вы бы заплатили 135 долларов. Здесь очень существенная экономия сразу же происходит по деньгам. И как я уже сказал, это самые топовые продукты, которые есть в компании. Что нам нужно сделать, чтобы заказать этот пакет? Вот здесь, под вот этим пакетом, есть два поля. U-Card и AutoShip. Первое. Нам нужно добавить один пакет в корзину. Нажимаем, где U-Card, кнопочку ADD. У нас здесь меняется на единичку. Дальше, где AutoShip, мы также нажимаем ADD, чтобы добавить один пакет в AutoShip. То есть, один пакет мы добавили в корзину, один пакет мы добавили в AutoShip. AutoShip это автоматическая покупка каждый месяц для вашего удобства. Чтобы прошел заказ, надо и туда, и туда сделать один. И если автошип вам не нужен, то сразу после активации вы его сможете отключить в личном кабинете. Далее мы нажимаем кнопочку, галочку, что вы согласны с условиями. И нажимаем зеленую кнопку Continue. Переходим на следующий шаг. Еще раз проверяем ваш адрес доставки, вашу платежную информацию. И видим, что в корзине. Наш пакет топовый с тремя разными продуктами, которые стоят 100 долларов. Так, так как мы делаем покупку первый раз, то у нас есть активация, которая стоит 20 долларов, 19 долларов 95 центов. Эта активация она берется один раз в жизни. В первый раз, когда вы делаете заказ. снимается вот эти 20 долларов, потом они никогда с вас не снимаются. Один раз в жизни. Дальше нажимаем вот здесь галочку, что вы также согласны с условиями. И также у нас берется 15 долларов за доставку этого пакета. Дальше жмем кнопку зеленую Confirm Payment. Поздравляю вас, вы только что сделали свою первую покупку в интернет-магазине Best Beepik. Вы стали активным партнером компании Best Be Epic. И совсем скоро вы получите свои продукты. Это лучшие продукты в индустрии. Это продукты, которые меняют жизни людей. И я уверен на 100%, что эти продукты вам понравятся. Прямо сейчас свяжитесь с тем человеком, который дал вам это видео, по ссылке которого вы регистрировались. Он добавит в вас командные чаты и даст всю необходимую информацию по быстрому старту в бизнесе Best Be Epic.